И да, черт возьми, все нормально, дамы и господа, снова приветствую вас, у микрофона Александр Невсмирнов, на ваших экранах Тим 1 из России и Тим 2 из Финляндии, и я не шучу, здесь реально, ребята, из России и Финляндии, вот так сложилась игра СВЛАН, ничегошенький себе, приемчик какой пламенный готовит оппонентам, но однако разменный минус все-таки залетает, и точка Б по результату для коллектива из России падает. Смогут... Ничего себе Жесткий какой-то тона со своим Тэк уничтожает уже второго игрока из России При этом продолжает жить Собственно говоря, ну а... Арахнофобия, выходя из Тэшки, делает минус Пока, к сожалению, только один минус И ретейк, в общем-то, не так уж многообещающий выглядит справедливости ради Потрошитель, один минус А далее развал от финнов И фины выигрывают пистолетку Счет в матч 1-0 И давайте знакомиться с коллективами Команду из России представляет сегодня потрошитель, Арахнофобия, СВЛан 1, CVF и. Вер... Я не знаю, как это прочитать, но он, кстати, фин как раз-таки, тоже. Засланный казачок своего рода. Ну, в общем, как-то верю. Наверное, давайте я буду его как-то. Верю, не верю, во, вот верю, будем его называть. Ну и, конечно же, Финн это Тона. Тона Ван Хакетту. Uh, mm, ah, господи, как это сложно читать Яри uh, uh, <с��> <с Dwight>, Блин, что за никнеймы, черт возьми Вот финны, вот приколисты Накимаки Накимакитурна. Накимаки Даже там еще что-то написано Господи, Накимаки Турна Вальта ну, будет просто как-то Накимаки, наверное, скорее всего, потому что я не смогу прочитать такое название в ходе матча во время перестрелки. Ну и Мьюиджи Или Майджи. Я не знаю, в общем, опять же, у финнов, как известно, ну, такое произношение интересное, язык интересный. И, ну, вообще, как бы, типа, сложно, конечно, будет такое. Как-то нормально читать. Ну, вы все помните, конечно же, Потрошителя по его блестящим минусам со скаута в предыдущем матче. Ну, а сейчас вместе с СВЛаном удается сжечь одного из игроков атаки в банке. И Потрошитель снова со скаутом снова на меду. Дамы и господа делает два минуса. Третьего попадает... Нет, один минус делает, прошу прощения. Во второго попадает, но килл не происходит, потому что попадание было зафиксировано куда-то в район животика. А в животик, как известно, просто так соперника не убьешь. СВЛан Лан забир... Забирает Накимаки Турновальта. По-моему, так читается его никнейм. Ванхакетту забирает арахнофобию. И последние два игрока атаки находятся в сайте СВЛН. Забегает на точку, забирает первого. Ну и разменный минус от Ван С Точнее, СВВ. Последним остается у нас в данный момент Покнах. И за Иксом, в общем-то, сидит его оппонент. И оппонент без шансов просто урабатывает русского парнягу. И на этом раунд заканчивается. Да, если кому-то интересно, то потрошитель, арахнофобия и Ви. Это игроки из России. Вергую, вот этот вот верю, не верю. В общем, вот этот человек из Финляндии и СВ Лан Пасниец. Вот такие дела. Ну, а, собственно, вся команда Team 2 это, естественно, ребята из. Финляндии. Кстати, как вы в Англии сейчас заметить, да, энтрифраг... энтрифраг... О, понятно. У нас здесь кто-то должность потрошителя занял и просто со скаута наваливает, как сумасшедший какой-то. Потрошитель, в свою очередь, кстати, недолго думая, забрал оппонента на меду. Не на меду, прошу прощения, в банке. Ой-ой-ой-ой! Плошечки мои, басниц, что ты вытворяешь? Через дым забирает первого, едва ли не забирает второго, но, увы, минус достается другому игроку, хотя какая нахрен вообще-то разница, кому до достается этот минус. Первый же девайсный раунд полноценный, хочу обратить внимание, девайсный раунд остается за ребятами из России. У финнов не ники, а прям какие-то скороговорки короткие, ну финские, наверное, по всей видимости, это финские скороговорки. Дайте скаут Потрошителю. Ну нет, Потрошитель сегодня решил сыграть на АВП. Это куда серьезнее все-таки, чем э, Скаут. И, как вы видите, первый минус во всяком случае в этом раунде именно от Потрошителя и именно с его снайперской винтовки. Второй минус от Арахнофобии. Кстати, Арахнофобия занимает одну из самых непростых позиций для приема. Это позиция на миду. Лично мне не очень нравилось, когда ставили меня на мидл, когда я играл, собственно говоря, в Counter-Strike. Мне там как-то было немножко некомфортно. Даже при полном наборе гранат, и даже при достаточно хорошем уровне темплея, который был в моей команде, э, все по информации, все чинорем, но, увы, я как-то вот некомфортно себя чувствовал. Мне всегда нравилось занимать П, ну, либо же на худой конец держать позицию на зигзаге. Ван Ванхакетту со снайперской винтовкой замечает соперника, пропрыгивающего на меду, и это арахнофобия, попадание в него, ну, типа, в общем, я не понял, было ли оно зафиксировано сервисом сервисом, Конечно же, сервером а куда более интересно, помимо этого всего, то, что минуса самое главное не было. Пока что ребята из России идут 5 в 3, ну и Вергу достаточно неплохую позицию имеет. Плюс, естественно, эта позиция становится достаточно неплохой благодаря позиции рахнофобии, который, само собой, под как бы кроссфайр сумеет... Наверняка принять вместе с э, Вергию... С Ви... да почему мне хочется сказать Вергию? Там нет буквы Г. Э, с Верию. Э, в общем, с ним. Принять выходящих на точку Б соперников. Кстати, одного приняли, но вы сами видите, да. Игроки атаки уходят на сейв, хотя потрошитель немножечко против э, подобного рода сейвов. И в результате теряется еще и Яри. Ну и Вахнакету... Смотри, там со снайперской винтовкой слишком сильно рискова. -по На самых поздних таймингах, которые только могли быть, Ван Хакету теряет э, свою снайперскую винтовку, и при этом еще и как бы он засейвился. То есть денег ему, естественно, не насыпали. Но это и не страшно, потому что у команды из Финляндии, по сути, сейчас экономический раунд. Даже если бы были деньги у игрока с ником Ван то это все равно ничего абсолютно не поменяло бы. Там так или иначе был бы экономический. Арахнофобия вместе с потрошителем. Четыре минуса на двоих. И пятый суммарный квадрокилл исполняет у нас сейчас под банка арахнофобия. Да, вроде бы принял экономический, и вроде бы гордиться здесь особо нечем. Но я не соглашусь с вами, дорогие друзья, потому что соперники выходили достаточно кучно. И то, что арахнофобия убивала их весьма быстро, и спасло его как раз от гибели, и принесло ему 4 минуса. Ну и, конечно, куда же без снайперской винтовки от потрошителя, который, в общем-то, отсапортил и забрал как минимум первого соперника, выходящего из банки. Ну а сейчас с девайсами, само собой, э, финны отправляются на мидл, дамы и господа И это всегда интересные раунды Я очень люблю, когда э, строится раунд как-то по-необычному И все чаще и чаще через мидл не играют Когда-то в свое время это была достаточно избитая стратегия И, ну, кому не лень, все играли Ой, какой десант! Наки-маки-тури-навалта! ха Боже мой, тут не никнейм, просто а какой-то приговор или какое-то заклинание. В общем, дизайн тируется неплохо так в КТ-респаун. Три минуса, по-моему, успевает сделать или сколько? Нет, два минуса успевает сделать. Ну и последний игрок с ником Арахнофобия погибает на длине, в результате чего финны забирают победу в седьмом раунде этой встречи. У финнов... Так, это я читал, это я читал. Так, а я все вообще читал в чате, да? Да. Жил бы в России, может быть, и за Россию болел бы, пишет Витя. Ну, не могу не согласиться. Хотя я, допустим, живя на территории Российской Федерации, далеко не всегда болею в чем-то за игроков в те или иные виды спорта из России, так скажем. Ну, это такая маленькая ремарочка. Просто есть, допустим, ну, например, там... Мне, допустим, не очень нравится наша сборная по футболу. И, допустим, в матче... Условно, в каком-нибудь матче... Я не знаю, Россия и... Ну, например, Англия. Мне больше нравится, как играют англичане. Поэтому и болеть я, естественно, буду за них. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы выиграли наши, но... Все-таки нет. Все-таки нет. А, минус от Ван Хакетту и проход на точку Б Плюс ретейк. Плюс, в общем, много всего интересного ожидает нас под конец этого раунда. Если, конечно, игроки обороны посчитают нужным, в принципе, здесь а, проводить какой-то ретейк. CVV. Хороший минус со снайперской винтовки. Попадает в накимаке вот этого самого. Ну и два. Два игрока. Это Тона и Ван Хакетту. Минус от Ван Хакет. Тут даже два минуса. И Тона забирает последнего. А вот это жестко, дамы и господа. Весьма-весьма интересно. Фины удерживают точку Б. Ну, то есть как... Не то, чтобы это прям сверхинтересно. Это скорее грамотно, да. То есть именно грамотное удержание точки приносит победу в данном раунде. То есть как бы здесь э, спорить с тем, что как-то там ребята из России могли бы выбить иначе. Ну, наверное, не приходится. Яри забирает потрошителя, увы и ах, но Потра не успевает выстрелить в соперника. Ну а на длине погибает, как вы можете заметить. Арахнофобия. Хотя при этом СВЛан вооружается снайперской винтовкой. И минус на мидл от босница. То есть у нас 3 в 4. И, их ничего себе! Боснеец погибает. Печальная новость для э, российской команды. <клёх> Простите, дорогие друзья. 4 в 2. Я бы, наверное, смотрел в сторону сейва Уж не очень мне здесь видится какое-то выбивание Да и позиция для выбивания Ну, далеко не самая сахарная Ну, и как вы можете заметить, да, здесь Верю Уже и не планирует что-либо выбивать Он лишь только будет ждать Пробегающих через длину оппонентов Ну, а тут СВВ СВВ, хотел я сказать Может, тоже сыграет на такую же историю Как его тиммейт, играющий на длине Но нет Все-таки нет Что, встреча с Майджи. Здесь Майджи, увы, увы, погибает. Сейв снайперской винтовки. Опять же, все нормально, но если смотреть с точки зрения засейвленного девайса. АВИК в следующем раунде это всегда хорошо, но при этом поражение в предыдущем раунде это всегда плохо. 6-3, атака в сильной стороне, атака доминирует, и финны, естественно, наверное, довольные, как удавы сейчас сидят. О, о, о, о, о. потра с револьвером. Давайте смотреть за ковбоем-потрошителем. Ну, как бы не, не подумайте, мне просто прям реально интересно, как потрошитель сумеет реализовать сей девайс. Но, к несчастью, к несчастью, величайшему моему, проход будет через длину. И Потро, если и реализует свой револьвер, то совсем-совсем не скоро. Но вот сейчас, кстати, видит Пикселюшечку соперника, начинает в нее настреливать. Оп! Здравствуйте! Минус Майджи, хороший минус И от этого минуса, в общем-то, можно уже как-то плясать Как минимум еще и минус был на миду сделан То есть уже два потенциально девайса выбито Арахнофобия, один девайс, кстати, себе уже прикарманил И CVV забирает снайперскую винтовку но архнофобия погибает, и вот в этом, кстати, беда. Кстати, беда. Хороший хэдшот минус от Яри, И CBV с потрошителем остались в паре. И, естественно, одному приходится держать точку А, другому приходится держать позицию на споте Б. Друг другу ребята помочь смогут только на поздних таймингах. Си-Ви-Ви! Ну, понятное дело, да, Молотов прилетел откуда-то справа, не долетел, благо, и сейчас как-то надо реализовывать позицию, попадает в Тона, но погибает от рук Яри. Но самое главное, что успевает хотя бы что-то сделать, и Потрошитель, к сожалению, погибает тоже, увы, даже до точки не успевает добежать. 7-3. Кстати говоря, в футболе и сборных, то я Реал за Англию и Португалию всегда. Ну вот, видишь, как бы ведь... Тут я считаю, что болеть нужно не за страну, в которой ты живешь. Ну, типа в духе патриотизма. Потому что что такое патриотизм? Свою страну можно и не любить. Просто тогда спрашивается, на кой черт ты в ней живешь? езжая в страну, которую любишь. Но тут, в общем-то, много вопросов. Эту тему э, нет смысла, по сути, педалировать активно. Всегда у людей будет на эту тему свое мнение. И переубедить кого-то будет очень сложно. Котра и Верю погибают от рук игроков Атаки, а точнее от Накиматы и Хакету, В общем, никнеймы вы помните, да? Никнеймы огненные, как Молотов, в котором сейчас стоит арахнофобия. В результате он все-таки в нем еще и сгорает. Боснийц же успевает забрать Майджи. И ситуация с перевесом сохраняется за финами. Русский коллектив. Российский коллектив. Отправляется на выбивание Ну и не, не надо отправляться здесь на выбивание На самом деле Потому что с деньгами Ну, не все так уж гладко, как хотелось бы Поэтому еще и CVV подставляется Ну ладно, у него был скаут В общем-то, потери невелика Но м то уж можно было и в следующий раунд отнести На самом деле 8-3 Победа в первой половине зафиксирована за финами Фины реализовали атакующую сторону На все 100% Победу достигли Конечно же, финам Максимально выгодно забрать еще какое-то количество раундов, но. Черт узнает, получится ли. Саня, how are you? Hello. Nimble, хай! Хай, вот э, как-то вот всегда, опять же, слушаешь, как говорят хай, э, допустим, те же самые там американцы, англичане и так далее У них как-то хай получается как-то лаконично Из моих уст, мне кажется, хай получается как что-то типа хай Гитлер То есть вот это вот какая-то такая вот история и, <laughs> и выглядит это совсем не так уж, как хотелось бы Ну, слышится, во всяком случае, не так, как хотелось бы Небольшая череда разменов А, и кстати, да, I'm fine, thank you а, вот, собственно, 4 в 4. Давление на точке А, но ну, однозначно оно на ней и должно, в общем-то, сохраняться. Хотя времени до конца раунда еще полным-полно Потра забирает на просвете тона и тут же выгребает в голову, в голову от Ван Хакеты. С этим минусом начинается выход непосредственно на саму точку. Без девайса басниц, но есть а, АВП. Есть АВП, правда, позиция у снайперской винтовки далека от идеальной, но можно начекать в теории соперника, находящегося за за машиной, если, правда, конечно, повезет. Не повезло. <с> минус от Ван Хакетту. Ярис забирает арахнофобию. И следом минус, минус от Майджи. Uh, 9-3. Доминация начинает уже прослеживаться, потому что счет явно не благоволит э, команде из России к какому-то позитивному исходу. То есть тут потенциально, скорее всего, мы с вами увидим все-таки поражение. Хотя, как я говорил еще в начале матча, нет смысла что-то говорить, не посмотрев первую половину, не посмотрев начало второй. Плюс, опять же, россияне а, будут играть а, в сильной стороне вторую половину. Финнам придется обороняться, и вот там, может быть, а, русские ребята что-нибудь да сделают. Ну, русские вместе с боснийцем и финном. Ладно, если уж правильно говорить, то давайте на чистоту. А, Накимакетурн турнавал то в общем, сложный очень, да, никнейм. Но делает минус. То она взрывает, кстати говоря, своего товарища по команде. И если уж не ребята из России, то финны сами себя поубивают потихоньку. Как бы уже идут навстречу, так скажем, своим оппонентам. Дробовик в руках. Аэр... арахнофобии. Мне почему-то постоянно хочется сказать аэрофобия. Хотя, конечно, арахнофобия, если кто не знает, это боязнь паучков. Ну, в общем... Дамы и господа, 2 в 2 при поставленной бомбе. О, какой мув! фин явно что-то чувствует. что чувствует, весь завод чувствует, а он-то нет. А он-то нет, его здесь пытаются зажимать со всех сторон, но он справляется сразу с двумя оппонентами! Вот этот фин Вот тот самый момент, когда легионер, участвующий в российской команде, помогает выиграть. И здесь еще и какие-то свапы девайсов, в общем, все прям очень и очень круто, очень и очень интересно здесь ну, просто и АВП, и Калаш, все заселено, и все супер э, русские э, не без финна, конечно же сумели сумели таки показать э, класс в этом раунде, но только правда в этом раунде глобально-то, конечно до победы еще потеть и потеть, что называется, да и не факт, что получится, потому что стрелки у финской команды сегодня ну, прям молодцы Мне даже кажутся они местами на голову сильнее э, игроков из э, России а, Ван Хакетту Минус со снайперской винтовки по а арахнофобии И, в общем-то, минус, который разменивать никто, конечно же, не пошел Но есть верю, да, тот самый фин автор спасенного раунда в предыдущем раунде, да, как бы а Автор спасенной ситуации в предыдущем раунде, давайте, наверное, выразимся все-таки так Прокидывается мидл и снова у нас, видимо, ой, как, какая встреча сейчас происходит, но Накимату все-таки становится победителем в этой перестрелке через дымы. Майджи забирает Свелана. и 2 в 4. Теперь ретейк будет максимально непростым. Очень. А выбивать или не выбивать, э, вот в чем вопрос. Но я бы лично не ходил на ретейк, потому что тут как-то мало перспектив на этот самый ретейк. Даже при наличии дефьюз китов и достаточно большого запаса по времени, точку Б вдвоем выбивать будет крайне проблемно. Ну вот сейчас Финн спасает э, товарища по команде. Здесь еще один минус удается даже сделать. И вот теперь-то если бы игроки обороны шли на ретейк, то они вполне себе могли бы... Что-то сделать Но вот вы можете заметить, да, что Увы, игроки обороны ретейк ты Ничего не планировали Но зато всех убили елки палки Блин, лучше браунд выиграли все-таки Тот самый Виктор пишет Сань, перевод, а ним пер... А, Нимбл сверху написал большое сообщение а, да. Так, ладно, если там есть перевод Я лучше прочитаю перевод Я думал, что ты не знаешь английского Позвольте мне использовать русский Uh, переводчик, я напишу по-русски, и ты пешком потом я переведу то, что ты написал Просто пройди коротко Да, ох уж эти переводчики, черт возьми Они совсем иногда непонятно Непонятные, точнее Но, блин, в любом случае, ну, типа, наверное, окей Окей ну что, 10-4, последний раунд первой половины, дамы и господа, финны в меньшинстве. И сейчас будут прессовать, Суть по всему, боснийца. Однако боснец сегодня сдаваться не готов. Даблкил и знает прекрасного о третьего соперника. К нему уже стягивается на выручку. Его товарищ Сививи, ну и уж как-то вдвоем, по идее, должны сейчас отстреливать. Однако Тона забирает Сививи, а просто продает своего товарища по команде. Как бы грустно это ни звучало, но Тона остается в соло, и у него четыре соперника еще как бы, да. То есть сейчас и за... Заба... Ой, прострел от Потры. Замечательный прострел. Ну что ж, 10-5. Фины выигрывают первую половину с двукратным перевесом по взятым раундам. И это, конечно, весьма и весьма достойное проведение атакующей половины. Посмотрим, как удастся сыграть в обороне. В принципе, мне кажется, что финны вполне себе могут продуктивно сыграть и находясь даже в слабой стороне. Но вопрос, смогут ли свой потенциал раскрыть ребята из России. Этот вопрос, конечно, чуть более лично для меня интересен, как для все-таки русскоговорящего. Вроде имя Саня правильно читаю. Все правильно, Нимбл. Yeah, all right. Ваха Хакету минус потрошитель. Далее 5 в 4. Оборона пока что в численном перевесе. И еще минус залетает, но на этот раз уже от коллектива из России. Второй минус также от CVV. Попытка не отпустить еще одного игрока. Обороны на длине оказывается весьма успешной. 4 в 2. Теперь ретейк, который, по идее, обязаны проводить игроки обороны. Ну, в общем, там можно, конечно, по подумать о сейве э, для, для Яри. Но нет, теперь уже сейвиться никакого смысла не имеет. Потому что, ну, на кемат... На кемаке банально просто нечего Сейвить Как результат? 10-6 Блин, Саня, я прям слышу, как чел За границей произносит твое имя в таком виде Саня, вот так, да? Мне было бы интересно Послушать, как японец Какой-нибудь произносил бы Мое имя Это звучало бы наверняка, как что-то Типа Они же японцы Мне всегда представляются такие сразу Самураи Которые очень интересно излагают свои мысли. И постоянно у них так, всегда такие брови нахмуренные. И они... И, в общем, именно поэтому я не смотрю эти аниме. Потому что мне страшно. Ладно, шутеечки, шутеечки. Шутеечки, причем еще и такие, не очень качественные. За 300, я бы сказал. 10-7. В результате взятой пистолетки. И последующего экономического... А точнее, антиэкономического раунда от финнов. Ребята из России умудряются забрать два раунда. Но сейчас финны уже вооруженные. И теперь надо не расслабляться, что самое главное, да? А как вы знаете, ребятам из России в любом виде спорта... Свойственно расслабляться. Майджи просто завтыкал и немножечко потерял позицию. Однако, как же божественно отыгрывать с машиной Яри Также минус от Ван Хакетта. И ситуация в итоге заканчивается без преимущества для одной из команд. Ну, то есть полное равенство, как, как по мне. И позиционное, и численное, разумеется. Ну, разве что атакующая страна конечно, поставит бомбу. Но отрицать возможный ретейк здесь, по-моему, глупо. Потро. Дальний хедшот по Накимаке... И то на последний. Потро Минус тона. 10-8. Ребята из РФИ, как многие называют э, нашу страну, э, в интернетике, э, в общем-то, выигрывают уже три раунда во второй половине. И пока что, естественно, демонстрируют... Силу. Силу сильной стороны, как бы забавно это не звучало, снова тавтология, ну, я такой вот человек, люблю нести тавтологичную ересь. С пистолетами, прессинг меда, хорошая хаешка, ухта, Мунаки сразу остается 2 хп, Яри пытается и таки попадает в голову потрошителю, однако теряет практически всю свою команду, какие ему вы сегодня выписывают игроки периодически, какие-то вертушки. То Финн какую-то вертушку сделал теперь CV просто с разворота убрал оппонента. 10-9-4-0 во второй половине. И пока что ребята из России а, явно настроены на то, чтобы оформлять камбэк. Конечно, справедливости ради Финны ближе к победе. На один раунд, но все-таки ближе. Плюс сейчас у них уже восстановилась экономика, и теперь есть возможность а, провести. Нормальный, так сказать, вменяемый раунд в плане, разумеется, закупа То есть не играть с пистолетами, не пушить миддл, а просто закупиться эмками, авиками, гранатами и прочим добром И, естественно, удержать позиции при любых аркадных действиях от атаки Но будут ли эти самые аркадные действия профитные, будет ли отбито оно? Оно... Как-то странно я, в общем, изрекаюсь сегодня. Но это нормально, да. Это перенесенный ковид. Еле-еле рабочая голова. Это нормальное явление, к сожалению. Поэтому, ребята, берегите себя, не болейте. Разница в один матч-поинт между коллективами. И это добавляет прям определенно перчинки. А в Ютубе можно субтитры с переводом сделать? Пишет Нимбл. Да, можно. Но... По-моему, в онлайн-трансляции, если я не ошибаюсь, нельзя потом... Хотя, может быть. Я не знаю, честно сказать. Никогда не интересовался этим вопросом. Ну, блин. Даже, думаю, мож... вообще точно можно сделать субтитры с автопереводом. Но в записи трансляции они подгружаются чуть-чуть позже. А вот именно прям непосредственно в моменте трансляции, думаю, нельзя. Ну что, что, что, что, что, что, дамы и господа, Яри забирает Сиви Потра вместе с боснийцем. Еще по минусу, но Ванха Кету, вооруженная снайперская винтовка, это уже целый матч. В общем-то, большая проблема для команды из России. Арахнофобия забегает на точку, сбривает там на кимаке, и постановка бомбы. Должна бы сейчас происходить на споте Б, но бомба пока что вместе с Финном гуляет где-то на Титанике. В онлайне недоступны. В таком случае, Нимбл. No. Sorry. No. Sorry, but no. Тону. Минус СВЛан. И это, соответственно, минус по босницу. Ретейк при равных, опять же. Ой-ой-ой. Арахнофобия хороших хэдшотов. Минус Тона. И спасает с бегством Ван Хакету. Очевидно, вполне себе, потому что, ну, представьте себе ретейк со снайперской винтовкой 1 в 2. Сложно представить. Очень жаль. Ну что ж, снайперская винтовка в следующем раунде остается у финов, но счет пока что равный. Причем прям вот совсем-совсем. Равный 10-10. Временная ничейка нарисовалась. И, конечно же, одна из команд ее сейчас прервет. К слову, кстати, вы заметили же ведь, да? Была пауза. Я так думаю, паузу брали финны, потому что финнам определенно она была нужна. Им нужно было грамотно распорядиться экономикой, что они, в общем-то, и сделали. Но, к сожалению, не сумели выиграть раунд. И в результате этой самой экономики все-таки лишились. Неприятности для финнов Потому что теперь обороняться придется От одной снайперской винтовки и сразу... Первый же минус прилетает именно в снайпера. Майджи забирает басница но Финна отыгрывает этот минус. и В результате длина захвачена, точка Б расчищена и игроки обороны по сути друг от друга разрознены. Минус от Фина и последним остается игрок, находящийся в зигзаге. Его также, кстати, находит Фин. А этим игроком является тону который поразительно долго живет. Ох ты, огромный бы потенциал выкидывают русские парни в зигзаг и в результате тон Остается отрезанным То есть спастись ему уже было просто невозможно Он не мог отойти обратно в зигзаг Потому что его бы там, ну, как бы убивали хаешки Молотовы, которые там горели И однозначно он просто не сумел бы даже убежать Он просто сгорел бы Таким образом... Ничейный результат разбивает команда из России. Именно они теперь вырываются вперед. И теперь финнам уже предстоит догонять своих соперников. Финны, кстати, теперь снова закупились. И бай выглядит, ну, достаточно устрашающе, хочу сказать. Две снайперские винтовки, три мки и весьма плотная раскидка. Но бай практически в ноль. И поэтому в результате поражения в раунде можно остаться без экономики полностью. Ван Хакетта минус потрошитель. Энтрифраг за финами. Начало многообещающее. Флешбанк. Эх! Арахнофобия. Чуть-чуть бы держал прицел пониже, сделал бы красивый хэдшот, но нет. Финн родился в рубашке, по всей видимости, и поэтому, собственно говоря, пережил этот конфликт. А тем временем Наки забирает CVV находящегося на спуте БФТшке, арахнофобия. Достаточно неплохо. Опачки, здравствуйте. А вот это финны уже наглеют. Поджим баночки и минус от... от... Не успел понять от кого. От Тона, по-моему, если не ошибаюсь. Что ж, боснеец вместе с архнофобией остались в паре. В дуэте порой некоторые ситуации реализовывать проще, но, конечно, не ситуацию 4 в 2. Для того, чтобы 4 в 2 хоть как-то держалось и хоть как-то закреплялось, ну, нужно приложить действительно недюжие усилия и... При том, что до конца раунда меньше 20 секунд, усилия уже прикладывать, как мне кажется, не стоит. Нужно приложить максимум усилий Для того, чтобы засейвиться а, Нимбл а, Фины как, как там как, как у них, господи, как оно правильно говорится Финланд, не, Файнланд, да, по-моему я забыл, блин. Это, наверное, единственное слово, которое я знаю стопроцентно, как правильно пишется, но точно не знаю, как его произносить, потому что мне так не вспоминается ни разу, чтобы я Финляндию называл. По-моему, ну, по-моему, Финлянд. Фа... По ну могу, конечно, блин, ошибаться. Кто-нибудь, кто-нибудь напишите в чате. Теперь этот вопрос не даст мне сегодня спокойно спать. Простите, дорогие друзья. Я снова здесь на табло 11, -11. Яри. Энтри фраг в 23-м раунде данного противостояния. Это гибель CVV. И, разумеется, большие проблемы для коллектива. From Russian Federation, ёлы-палы. Попытка дать ответный минус, но архнофобия одними насты. Потро! Какие тайминги ловит? Находясь в фулл-блайнде, попадает в Яри и вырубает вражеского снайпера. Правда, вражеских снайперов-то в этом раунде 2. Не только Яри играет на снайперской винтовке, но также еще и играет на ней в Анхакету. И 4 в 4. Теперь ситуация равная после получившегося размена. Потро. Замечает. Ой, какая реакция у Потры, Хороший выстрел. Через дверь прилетает в Ван Хакетту. Оборона остается без снайперов. Но они, в общем-то, на таких поздних таймингах, скорее всего, и не нужны. Переключаемся на точку Б. И здесь Фин справляется с соперником, находящимся за углом. Я не знаю, обычно в 1.6 это место называлось э, на скале. Но, типа, теперь там скалы нету. И как правильно назвать, наверное, все-таки за углом. Он на русском спрашивает, как Саша... Не-не-не, я понял. Я для себя, как вот... Э... Я понял, как он интересуется, как это будет... Э... По... То есть, как писать правильно по-русски фины. Он... Я понял. Но мне интересно, как правильно произносится. Вот так, короче. Как говорится фины. Фины. Блин, ему нужна транскрипция, чтобы он правильно понимал, как это произносится. 12 .11. Снова коллектив из России вырываясь вперед. Надолго или нет, сейчас увидим. Экономика, во всяком случае, у финнов сломлена. И теперь им предстоит еще как-то с пистолетами попытаться что-то отыграть. Вон хакету, елы палы! Дабл килл на мп девятом, однако все-таки. Хотя нет, не все-таки. Совсем не все-таки. Два в 2 ситуация. Вот это поворот. Курьезнейшая ситуация, однако, дамы и господа, у нас сейчас получается на карте Дэдас 2. Потрошитель делает даблкилл. И нужно дожидаться Фина, чтобы в паре забирать Майджи. У которого, кстати, уже есть снайперская винтовка. И, между прочим, Майджи может в теории сейчас затащить. Потому что, ну, дуэль с Потрой это скорее такая ситуация. Ай-яй-яй-яй-яй, какой досадный промах. Очень, очень досадный промах, который может на самом деле очень дорого стоить коллективу из Финляндии. 13-11, дорогие мои друзья, разница уже теперь в два матч -пойнта. Ребята из России отдалились чуть дальше от своих соперников, чем соперникам этого бы хотелось. Я уверен, финам, конечно, хотелось бы лидировать по взятым раундам, но суровые реалии диктуют суровые условия, ван Хакету, охренеть! Просто охренеть! Фул блайнде еще один минус в этой встрече. Это уже не новость, к сожалению. Первый такой минус успел оформить э, потрошитель. Но какая нахрен разница? Да, от этого же минус не становится менее интересным. Боснеец забирает Яри. Оп! И именно таким хитрым образом прячется снайперская винтовка, чтобы она никому не досталась. Майджи забирает боснейца и отдает позицию. Что, кстати, очень и очень правильно, потому что там находился арахнофобия. В теории мог бы он дать размен. И размен этот был бы не очень нужен. Хаешечка в зигзаг. А там, кстати, два игрока. Но ХАЕшка залетела, в общем-то, между этими самыми игроками, поэтому одного не повредило полностью, а второго повредило совсем чуть-чуть. И а нет, даже вообще не нанесло ему никакого урона. Арахнофобия как был сотый, так сотом и остается. 4 в 2. Минус от Тонон. Арахнофобия последний. Ну и тут уже, по всей видимости, 13-12. Можно констатировать факт. Даже, в общем-то, раньше времени. 25 секунд до конца раунда, и арахнофобии предстоит сделать 4 минуса и поставить бомбу и защитить ее, в общем. Что будет сделать крайне проблематично, как мне кажется. А по факту, даже, я думаю, и невозможно. Ну, давайте смотреть арахнофобии глазами, вернее, арахнофобии. Опа, здравствуйте. <с up> Посмотрели глазами арахнофобии на то, как ему в эти самые глаза напихали, к сожалению. Болезненно, очень болезненно. 13-12, финны не оставляют надежд на то, что они догонят своих соперников. И, в общем-то, вполне себе пока что в этом преуспевают. Карма, привет. И вот, опять же, очень интересный вопрос, да? Вот все всегда говорят, русский язык, он непростой. А с другой стороны, я всегда вот эти неправильные таблицы неправильных глаголов, блин в английском языке для меня всегда была страшнее. Хотя я, конечно, понимаю, что вот эти спряжения, там, падежи и так далее для нерусского... нерусскоговорящего человека это просто боль. Они просто не понимают все это, да? Как вот там... Окончание вот эти суффиксы для них же это прям просто сложность. Огромнейшая сложность. Потому что в их языке такого просто нет. Ну и у нас-то есть, типа, да, слова там слова исключения, да, из любых правил там. Как а, ну, не об этом сейчас. Давайте все-таки о Counter-Strike. Тем более сейчас ребята из Russian Federation, ну, малость, так скажем, ударили лицом в песочек. Причем ударили весьма и весьма сильно. С разбегу и... Ну, так, наверняка. Чтобы точно не подняться, потому что экономики... Хотя нет, экономика есть, там в любом случае Фин может дать один дроп, Потро может дать дроп, то есть закупится. Ну да, по идее в мире русский язык, говорят, чуть ли не самый сложный. Но самый сложный, если я не ошибаюсь, он какой-то там китайский или корейский? В общем, вот какой-то... А, нет, подожди, я только недавно как раз э, смотрел видео про сложность языков и чем они сложны. По-моему, если я не ошибаюсь, самый сложный арабский. По-моему. Но могу ошибаться. У них же там еще и правописание, да, вот это вот, то есть, как бы справа налево, получается, да, они пишут. То есть, все типа, слева направо, а они арабы-то справа налево пишут. И там вообще просто такие каракули. Э, я понимаю, что арабы, конечно, понимают, что они там пишут. Оп! CVV! Молоток! Лучше бы не стрелял до последнего, глядишь, все-таки выжил бы, я авик бы засейвил. Ну, 13-13. Арабский справа-налево, да, пишется? Да. Ну, арабы пишут справа-налево. Турки, по-моему, тоже справа-налево пишут, если я не ошибаюсь. В общем, история интересная, конечно, вот с языками. Мне иногда очень жаль, что вот, ну, лично для меня тяжело дается изучение других каких-то языков Я бы очень хотел знать много языков Потому что разрушить языковой барьер с людьми из разных стран, на мой взгляд, это круто Но, увы, к сожалению, видимо, строение моего мозга не позволяет мне сильно запоминать другие языки Какие-то слова из каких-то там языков, где-то что-то я еще могу запомнить Но, увы, к сожалению, далеко не все ну, вот так, чтобы разговорно, все-таки нужно общаться постоянно с носителями языка. Только это, мне кажется, даст полное понимание того, как нужно разговаривать на чужом для тебя языке. Потра, открывающий минус на споте Б. Ван Хакетту разменный минус. И Молотов, в общем-то, останавливает любой потенциальный выход. Провоцирует СВ Лана. Он же боснеется открыться. А так, все-таки на точку Б, где его и забирает Финн. Ну а далее у нас 2 в 2. При этом бомба лежит. На точке Б. Хотя точка A в данный момент, по сути, уже для финнов-то, в общем, потеряна. Но интереснейший момент. Арахнофобия прекрасно знает о сопернике в КТ-респауне. И Майджи. Майджи все-таки не сумел сориентироваться, кого забирать соперника на миду или соперника на просвете. Ван Хакет тут дважды промахивается. Но знает, что там два соперника забирает CV. Это уже второй. Нет, какой третий? Третий минус от Ван Хакет, Арахнофобия 27 секунд до конца раунда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Боже мой! Какая досадная ошибка от Фина! Не попадает он по оппоненту, и в результате еще и... И сам оппонент показывает не самую качественную стрельбу, так скажем. Но по результату вы сами все видите, да? По результату оба ошиблись, но ошибка Фина оказалась фатальной. Вот вы сами слышите, как Фины теперь кричат. Саня, он говорит, что не хочет... Выучить русский, но просто интересно ему, что мы говорим Ну, это понятно, да, я вижу И Я прочитал, то есть, ну, вот, типа Моего знания языка достаточно для того, чтобы вот Понять, что он сказал, да Но моего знания языка английского недостаточно для того, чтобы ему нормально ответить Чтобы он меня понял, вот такая беда кстати, пока беда-беда, у нас здесь еще какая-то интересная ситуация развилась. Пока я был отвлечен на чат, здесь ребята друг друга убивали, и в результате финны остались в большинстве, правда, очень красные. <сёк> <сёк> <сёк> Господи, сегодня кашель, меня просто замушил. Накимаке забирает басница. арахнофобия один против троих, но обратите внимание на лайфбары. 8, 12 и 10. Минус первый. Тут спокойно вообще можно оформлять Эйс, дамы и господа. И нет, Эйс-то не может а он оформить, потому что он только три минуса сделал. Сейчас мог бы делать четвертый. Но Яри оказался проворнее, потому что АВП это все-таки АВП, и позиция на длине здесь, конечно, оказалась с учетом таймингов профитнее. Да, Сань, такая же байда, я вроде порой понимаю, но вот ответить могу с трудом и далеко не, не сразу. Да, во-во-во, я про что и говорю, я понял, что мне сказали, но пока я придумаю, что ответить и какие слова нужно использовать а, для того, чтобы ответить, ну, это прям просто беда, это просто какая-то беда. Ну, опять же, смотря, конечно, какой вопрос задают, на некоторые вопросы я могу быстро ответить, потому что хорошо знаю слова, которые входят в этот ответ. Но таких, отв... таких вопросов мне задают, к сожалению, очень мало. 14-14. Временная ничейка, при том, что у ребят из России закончилась денежка на девайсы, и у команды только два автомата Калашникова плюс скаут, и... Спасниц вместе с CVV играют этот раунд только лишь на глоках. У них как бы... Водка пишется через Т, а не T. Но в любом случае, да. Как бы кто бы не знал наше самое, как многие думают, любимое слово. Хотя лично я вот, например, водку ну вообще пить не люблю. как я лично всегда по коньякам, вискарикам, ромам. Что-то вот такое. Что-то такое мне всегда интересно. Водка как-то как-то не вставляет. Ну, конечно, когда болеешь, иногда водочки хряпнуть с перчиком хорошо. 4 в 2. Парадоксально, но финны отдали раунд своим соперникам. При том, что у соперников в руках, в общем-то, вменяемых девайсов и не было. Но тут, конечно, потрошитель. Четыре минуса оформил в предыдущем раунде именно он. И поэтому, дорогие друзья, в общем-то, ему нужно отдать... Отдать честь. Быстренько накинули какой-нибудь головной убор и приставили руку к виску. 15-14. Последний раунд этой встречи, дорогие друзья. Как вы знаете, в матчмейкинге не бывает овертаймов. И поэтому либо победа команды из России, либо ничья. Да, в матчмейкинге, возможно, ничья. Майджи выходит пушить, арахнофобия с потрошителем делают по минусу. И далее Поттер пытается переключиться на Мидл, но не тут-то было. Яри, дабл килл, Поттер пытается ответить, остается один только Фин, который, кстати, в спине у другого Фина. И вот так, и именно так заканчивается этот матч, дамы и господа. Фин убивает Фина и побеждает Россия. Забавно, да?